Миш, а Миш, ну ты что такой грустный-то, а, ну ты чё, Мишань, ну ты заебал, Мишань, о, давай, давай Миша, красава, давай, давай, давай, Давай как в кафе ночью сегодня, давай. Галстук, кстати, потом сними. Не твой, блядь. Не пизданись со стола, Мишань. Давай, давай, жги, жги. Вынь вилку из штанов. Красава.